Мне очень понравилась работа, все такие мелкие дырочки, все протерто было, такая скрупулезная работа, и, и ручки, а о стеках я вообще молчу, потому что прямо их не видно уже после того, как их вымыли, то есть я хочу сказать, что очень-очень чисто. Спасибо.